Всем привет! Продолжаем играть в Fallout и я зачитываю полезную информацию из книги «Совершенный код». Ну, тут даже не то, что полезную информацию, а иду и читаю все подряд. Часто пропуская примеры кода. Поэтому, если у вас нет книги, бегом ее купите, чтобы не слушать мои зачитывания. Так, сегодня продолжим. Сегодня начнем... В прошлый раз мы закончили главу 14-15. Сегодня начнется глава 16. Циклы. И все советы по циклам. Ну и что такое циклы? Я думаю, вы знаете, но если не знаете, то послушайте. Так, сначала я загружусь. В прошлый раз я там закончил, не помню где. Я закончил и мне надо было побегать побегать и поискать патрончики там попродавать э, всякие вещи я попродавал купил патрончиков немного для этой винтовки <coughs> и забежал в шахту рейдинга а, я сюда иногда забегал а, здесь очень злые такие пришельцы на в как-то они называются но они очень злые их очень сложно убить я иногда забегал Тратил кучу Стимуляторов Чтобы убить хотя бы одного-двух И бежал дальше по делам Забежал опять сюда Ну здесь надо просто чип найти Так вот, забежал я И попробовал этой винтовкой Эта винтовка их убивает на ура Но проблема том что нет патронов под эту винтовку то есть у меня еще немного осталось поэтому я сейчас еще чуть-чуть тут побегаю может быть найду этот чип и выполню квест надо другое оружие какое-то кстати потому что это что-то не очень справляется даже вот с такими врагами так вот забежал я сюда ну и пока я тут буду да елки палки что ж такое Сколько можно в тебя стрелять? Свинок, крыс, мутант. А, ну да, я еще взял уровень, потому что за каждого убитого вот этого пришельца, не вот этого, а другого, они а где-то вот здесь я видел, давалось 500 опыта, соответственно, мне там немного оставалось, соответственно, я взял уровень. Ну, я там увеличил э, умение тяжелого оружия и... И легкого так ну этот а продолжим -то. так циклы и глава начинается с такой подглавы выбор типа цикла в большинстве языков можно использовать несколько видов циклов а именно цикл с подсчетом выполняется определенное количество раз к примеру, один раз для каждого работника. Постоянно вычисляемый цикл не знает заранее, сколько раз он будет выполняться. И проверяет необходимость завершения при каждой итерации. Например, он выполняется, пока остаются деньги, или пока пользователь не выберет команду завершения, или пока не встретится ошибка. Бесконечный цикл выполняется все время с момента старта. Так. Такие циклы можно встретить во встроенных системах, таких как кардиостимуляторы, микроволновые печи, автопилоты и так далее. Цикл с итератором выполняет некоторые действия однократно для каждого элемента контейнера класса. Первое. Чем отличаются эти циклы друг от друга? Это гибкость в определении числа итераций. Выполняется ли цикл указанное количество раз, или проверяет необходимость завершения на каждом шаге. Кроме того, эти варианты отличаются расположением проверки завершения вы можете поместить проверку в начало, середину или конец цикла эта характеристика определяет будет ли цикл выполняться хоть раз если условие цикла проверяется в начале то ее тело не обязательно будет выполняться если цикл проверяется в конце то тело выполняется минимум один раз если же проверка находится в середине то часть цикла предшествующая ей выполняется не меньше раза, а код следующий за проверкой не обязательно будет выполняться. Ну и для большинства языков программирования есть такие циклы ⁇ For, while, do while и for each. Когда использовать циклы while? Новички иногда считают, что условия цикла while проверяется постоянно. И цикл завершается в тот момент, когда условия становятся ложным. Независимо от того, какой оператор в это время выполняется. Хотя цикл while и не столь гибок, он все же является гибким вариантом цикла. Если вы заранее не знаете сколько итераций должен выполнить цикл, используйте while. Вопреки тому, что думают новички, проверка выхода из цикла выполняется только раз за итерацию. И главным вопросом в отношении цикла while является выбор места этой проверки, в начале или в конце цикла. Цикл с проверкой в начале. В качестве с Цикла с проверкой в начале можно использовать цикл while в языках C++, C Sharp, Java и других подобных языках. Вы также можете эмулировать э, цикл while в других языках, ну, в которых такой тип цикла не поддерживается. Да, есть такие языки, но они достаточно редки. Цикл с проверкой в конце. Время от времени вам требуется гибкий цикл, который должен выполнять хотя бы выполнять хотя бы один раз. В этом случае можно применить while с проверкой условия в конце цикла. Такой аналог цикла в языке C++, Java, C# Sharp и других называется do while. Когда использовать цикл с выходом? В цикле с выходом условия выхода содержатся внутри цикла. Внутри цикла, а не в его начале или конце. Но таких циклов, ну, к примеру, в языке C, C ⁇ C-C-Sharp, нету. Но можно и эмулировать такие циклы и использовать оператор break. Или go to в других языках, в которых нет оператора break. Который досрочно прерывает выполнение цикла. Нормальные циклы с выходом это те циклы. Этот цикл с выходом обычно состоит из начала цикла. Че? Какой-то перевод дурацкий Сейчас Так, нормальные циклы выхода И конца цикла Ага, это в теле цикла Есть условия выхода Вот Так, ну и для таких циклов есть такая рекомендация разместите все условия выхода в одном месте но ну, это когда такой типа как ну я так понимаю while обычный и на выход из цикла где-то там может быть в середине в конце в начале быть так вот разместите все условия выхода в одном месте распространение их по коду практически гарантирует что-то или иное, что то или иное условие завершения будет пропущено при отладке, модификации или тестировании. Пишите комментарий для ясности. Если вы применяете цикл с выходом в языке, который не поддерживает его напрямую, используйте комментарий, чтобы сделать свои действия очевидными. Цикл с выходом – структурированная управляющая конструкция, имеющая один вход и один выход. Такая структура является предпочтительным вариантом цикла. Доказано, что этот цикл легче для понимания, чем другие. Группа студентов-программистов сравнила такой цикл с другими вариантами, имеющими выход в начале или конце. Тесты на понимание для цикла с выходом выполнялись студентами на 25% успешнее. Авторы курса пришли к выводу, что структура цикла с выходом лучше, чем другие циклы. И эта структура лучше моделирует способ человеческого представления итеративного процесса. По вседневной практике цикл с выходом пока еще не широко распространен. Присяжные все еще заперты в накуренной комнате, и спорят о том, годится ли эта методика для промышленного кода. Пока они там томятся, цикл с выходом будет хорошим инструментом в вашем программистском наборе. При условии его аккуратного использования. Так, что-то я не понял, где этот... Где-то чип должен быть. Но он... Что-то не здесь. Какая-то ерунда. Так, аномальные циклы с выходом. Есть и такие. Это такой цикл. но ну, вот здесь пример. Есть пример на C. Мне его нужно зачитать. Go to start. То есть есть метка. Go to start. Так, давайте сюда сбегаем. Дальше начинается while какое-то выражение внутри, ну в скобочках, открываются фигурные скобки и и и, и что-то делается. Потом где-то в середине цикла start, а вы помните в начале было go to start, uh, start делаем что-то, ну и там где-то uh, завершающая скобка, ну то есть которая закрывает uh, ну, фигурная скобка, короче. А, так вот, почему это аномальный цикл? А, а потому что а, по метке а, GoTo у нас переходит куда-то там во вовнутрь а, цикла, минуя какой-то код в начале цикла. Что-то не понимаю, как сюда зайти? На первый взгляд, такой цикл похож на предыдущие циклы. Он используется, если выражение, обозначено как делаем что-то, не должно выполняться при первом проходе цикла. А выражение делаем что-то должно. Ну То есть, тут до метки старт, в комментарии стоит делаем что-то, а после метки старт делаем что-то еще. Это тоже конструкция с одним входом и выходом. Единственный вход в цикл через оператор goTo в начале, а выход с помощью условия while. Этот подход содержит две проблемы. Он использует goTo и довольно необычен, чем сбивает с толку. Поэтому такие циклы не очень-то и ну, рекомендуются. Так, где же этот чип долбанный? О, О вот он. Наконец-то. Наконец-то я нашел. Теперь надо убегать отсюда. Так, до следующего уровня мне еще много. А, еще много. Поэтому надо отсюда делать ноги. Чип я нашел, только кому его отнести? Так, где этот выход? Наверное, вот тут где-то. Не, это это не туда, значит сюда куда-то. Где-то, где-то, где-то вот здесь было. Лестница. Сейчас... по-моему тут блин это опять вниз а где не вниз подождите-ка это шахта уровень 1 мне надо наверх так когда использовать цикл for цикл for э -э -х -х -х -х -х. хороший вариант если вам нужен цикл выполняющийся определенное количество раз Применяйте цикл фор в простых случаях, не требующих Да елки-палки Сейчас, ребята, извините Тут темно, ничего не видно Сейчас я попробую отсюда выбраться как-то Да, тут, кстати, помогли бы эти ну, красные такие штуки были, которые... которые этот... Сигнальные шашки его. Так, значит я вылезу где-то вот здесь. Здесь, здесь вылазил. Вон там прямо надо бежать. Вот, и тут, вот тут вылазить, да. Так вот, по поводу циклофор, используйте их, когда управление цикла заключается в простом инкременте или декременте, скажем, при проходе по элементам контейнера. Особенность циклофор в том, что его надо настроить в начале выполнения и забыть о нем. А вам ничего не надо делать внутри него для управления его работой. Если существует условие, по которому выполнение цикла прерывается изнутри, вместо for используйте конструкцию while. Не изменяйте значение цикла for явно, чтобы принудительно его завершить. Вместо этого используйте while. Цикл for предназначен для простых случаев. Более сложные задачи организации циклов лучше решать с помощью циклов while. Так, а кому что-то отдавать этот чип? Так. Это тысячу дает. А тут кто-то еще был, по-моему, вот это, да. Так. Блин, ну есть, она предложила. Типа, говорит, тысячу. Ты знаешь, кто-то еще что-то может предложить? так когда использовать... Ох ты, блин. Когда использовать цикл for each? Цикл for each полезен для выполнения действий над каждым элементом массива или другого контейнера. Его преимущество в том, что он позволяет обойтись без вспомогательной арифметики для обслуживания цикла и таким образом избежать ошибок. Что управление циклом. Что может плохого случиться с циклом? Любой ответ должен включать некорректную или пропущенную инициализацию цикла. Невыполненную инициализацию накопительных переменных. Неправильную вложенность, неправильное завершение цикла или ее неправильную инкрементацию. А также неправильное индексирование элемента массива с помощью цикла. Вы можете предотвратить эти две проблемы, точнее не эти две, а вообще эти проблемы, соблюдая два правила. Во-первых, минимизируйте число факторов, влияющих на цикл. Упрощайте, упрощайте и еще раз упрощайте. Во-вторых, рассматривайте содержимое цикла так, будто это метод. Вынесите за пределы цикла все управление, какое только возможно. Явно объявите все условия выполнения тела цикла. Не заставляйте... Читателя, смотреть вну, внутрь цикла, чтобы понять его управление. Думайте о цикле как о черном ящике. Окружающий код знает об управляющих условиях, но не о содержимом цик, цикла. Так, ладно, тогда по, по, по отнесу я этот чип все-таки той барышне. Так, вход в цикл. Следуйте принципам, приведенным далее при разработке входа в цикл. Размещайте вход в цикл только в одном месте. Разнообразие структур, управляющих циклом, позволяет проводить проверку его завершения в начале, середине или конце цикла. Эти структуры имеют достаточно широкие возможности, чтобы вы могли закодировать входы, в цикл только сверху нет нужды делать вход в цикл в нескольких местах так так так так Ну и чё? Две с половиной тысячи опыта дали. Карма не дали. А ну-ка, статус. И все. Так. Патрончики быть где-то. Ух ты, это что? Банкнота. Ну это не надо. Хотя можно что-то продать. 65. Не, лом я оставлю. Вот продам эти бутылочки. 20. О, у меня же были эти сигнальные шашки. Точно. Так, размещайте инициализационный код непосредственно перед циклом. Принцип схожести пропагандирует размещение взаимосвязанных выражений вместе. Если взаимосвязанные выражения разбросаны по всему коду или по всему методу, то при внесении исправлений их легко пропустить, сделав изменения не полностью. Если же взаимосвязанные выражения располагаются рядом, избежать ошибок при модификации становится легче. Так, так, так. Так, так, так. Поместите оператор инициализации цикла рядом с этим циклом. Если вы этого не сделаете, то вполне вероятно, это приведет к ошибкам. Когда вы соберетесь преобразовать данный цикл в цикл большого размера. И забудете исправить инициализированный код. Такая же ошибка может возникнуть, когда вы поместите или скопируете код цикла в другой метод. Забыл переместить инициализированный код. Забыл переместить переместить инициализированный код. Размещение кода инициализации вдали от цикла. В разделе «Объявление данных» или во вспомогательном разделе в начале метода грозит неприятностями с инициализацией. Используйте «while true» для бесконечных циклов. Вам может понадобиться цикл, выполняющийся без завершения. Например, цикл в таких изделиях, как «кардиостимулятор» или «микроволновая печь». Или цикл должен завершаться только в ответ на события, так называемый соб событийный цикл. Вы можете закодировать такой бесконечный цикл несколькими способами. Имитация цикла с помощью выражений вида for и равно 0 to 99999. плохая идея. Поскольку конкретное значение границ цикла скрывает его смысл. 99999 может быть вполне допустимым значением. Кроме того, фальшивый бесконечный цикл плохо поддается сопровождению. Идиома while true считается стандартным способом написания бесконечных э, циклов в C++, Java, c -Sharp и других языках поддерживающих операции сравнения. Некоторые программисты предпочитают использовать for и ну я думаю вы знаете for классический так вот там for точка, запятой точка, запятой все три э, блока в цикле for пустые это тоже бесконечный цикл предпочитайте циклы for если они применимы в цикле for управляющий код находится в одном месте что способствует созданию легко читаемых циклов. При модификации программного обеспечения программисты часто делают ошибку, изменяя код инициализации в начале цикла while и забывая исправить соответствующий код в конце цикла. В цикле for необходимый код расположен в начале цикла, что упрощает модификацию кода. Если вы можете использовать цикл for вместо других циклов, Используйте это Так, у него обычно есть какое-то бабло И всегда можно Что-то продать Так, и взрывчатки Две точно продадим Не используйте цикл FOR, если цикл WHILE подходит больше. Обычным злоупотреблением гибкой структуры цикла FOR в языках C++, C-Sharp и Java является размещение частей цикла WHILE в заголовке цикла FOR. Так... Преимущество цикла for в языке C++ по сравнению с другими языками состоит в его большей гибкости по отношению к информации, которую он может использовать для инициализации и завершения. Недостатком такой гибкости является возможность помещения в заголовок цикла выражений, не имеющих ничего общего с управлением цикла. Но там в этих выражениях, в блоках инициализации, проверки... Можно еще там через запятую поместить вызов каких-то функций, что уже усложняет чтение и понимание цикла. Итак, дальше тут у нас советы. Другие советы. Обработка середины цикла. Следующие подразделы описывают обработку середины цикла. Используйте фигурные скобки, открывающуюся и закрывающуюся, для обрамления выражений в цикл всегда используйте скобки они ничего не стоят в плане скорости или размера во время выполнения программы но повышают читабельность и предотвращают ошибки при изменении кода это хорошая практика защитного программирования избегайте пустых циклов плюс C++ и Java возможно создание пустого цикла, все действия которого закодированы в той же строке, что и проверка выхода из цикла. Ну, то есть, и здесь такой примерчик есть, где у нас вайл, и в скобочках, и чтение символа, и сразу же его проверка, а тело цикла просто пустое. Так... Располагайте служебные операции либо в начале, либо в конце цикла. Служебные операции цикла это выражение вроде i равно i плюс 1 или j плюс плюс, чье основное назначение не выполнять работу в цикле, а управлять циклом. Заставьте каждый цикл выполнять только одну функцию. Простой факт, что цикл может, может использоваться для выполнения двух тел одновременно недостаточное оправдание для их совмещения циклы должны быть подобным методом в том плане, что каждый должен делать а, только одно дело и делать его хорошо если а, использование двух циклов когда хватит и одного кажется неэффективным напишите код в виде двух циклов прокомментируйте что их можно объединить для эффективности и дождитесь пока тесты оценки производительности покажут проблему в этом месте только после этого объединяйте два цикла в один так наверное я поеду Поеду, поеду. Вот сюда, смотрите. У меня была карта, я ее прочитал. И у меня открылась такая локация. Налетчики. Вот сюда я, наверное, поеду. У меня есть немного патрончиков для моей крутой винтовки. Поэтому, пока патроны есть, разбираться с налетчиками проблемы не будет. Так. И чё тут? Ну, и чё тут? возьмем оружие в руки. Так ж. Тут походу вход, да? Вот здесь где-то. Закрыто. Зломаем. Опа, опа, крыса. Да елки-палки, что ж такое? С дробовика стреляю и крысу убить не могу. Это ж ненормально. Два выстрела. Даже если мутант, она ж мелкая. Там... Не, надо походу менять оружие. И менять на что-то другое. Может быть на пистолет какой-то. Смотрите, ну это вообще бардак. Итак, завершение цикла. Убедитесь, что выполнение цикла закончилось. Это основной принцип. Мысленно моделируйте выполнение цикла до тех пор, пока не будете уверены, что при любых обстоятельствах он завершен. Подумайте. Продумайте номинальные варианты, граничные точки и каждый из исключительных случаев. Сделайте условия завершения цикла очевидным. Если вы используете цикл for, не забавляетесь с индексом цикла и не применяя операторы go to или break для выхода из него, то условие завершения будет очевидным. Аналогично, если вы используете циклы while или repeat until, ну это есть тоже в каком-то языке точно, и поместили все управление в выражение while или repeat until, условие завершения также будет очевидным. Смысл в том, чтобы размещать управление в одном месте. Не играйте с индексом цикла for для завершения цикла. Ну, об этом уже говорили. Не меняйте, если у вас цикл for, не меняйте индекс внутри этого цикла, потому что будет много потом проблем, скорее всего. Избегайте писать код, зависящий от последнего значения индекса цикла. Использование значения индекса цикла после его завершения дурной тон. Так, сейчас я... Ладно, сейчас я дочитаю. Конечное значение индекса меняется от языка к языку и от реализации к реализации. Значения различаются, когда цикл завершается нормально. Или аномально. Даже если вы не задумываясь можете назвать это конечное значение, следующему читателю кода возможно придется о нем задуматься. Более правильным вариантом, к тому же более самодокументируемым, будет присвоение последнего значения какой-либо переменной в подходящем месте внутри цикла. Так, надо какое-то оружие взять. Вот это может быть винтовочку. Для нее, по-моему, нужны вот такие вот патрончики. Или пистолет. Так. <с manter his dominance> <small> Урон 8.16. Не знаю, не знаю. Вот этот пистолет неплох. Давайте еще вот этот я возьму. Сейчас посмотрим, какой лучше. Ого, 20-30. А какие боеприпасы ему надо? Не-не-не. Типа не надо, нет. А, это 12-22. А это ему 14-миллиметровый, да? 5-миллиметровый, а, ага. А, значит, этот пистолет мы убираем. Вот-вот этот. Под, о, вот же еще есть патрончики. Патрончики. Боеприпасов для того А, вот они 14 мм да? И попробуй я ко мне Еще был тут Desert Eagle Посмотрю сейчас его урон Возможно Desert Так, это 12-22 и 10-16 Нет Берем этот Этот, этот Может быть будет получше Сейчас десерт я спрячу. Ну, эту винтовку оставим. Оставим, если вдруг не пойдет. Так, перезарядимся. И пойдем. Так, рассмотрите. Э, использование счетчиков безопасности. Счетчик безопасности это переменная увеличивающаяся на, при каждом проходе цикла. Чтобы определить, не слишком ли много раз выполнялся цикл. Что-то не очень пистолет. Если вы пишете программу, в которой любая ошибка будет катастрофической, вы можете использовать счетчики безопасности Чтобы убедиться Что а, цик, все циклы заканчиваются Не, вроде у, урон получше у этого пистолета Так, а где вход? Вон труп какой-то лежит Так, техническое нет, не надо пока Так, какой-то. Ну. Ух ты. Психо. И на этом ух ты закончилась. Ладно. А где кости? Вот же, как мне взять? Крови кости. Не могу. Ладно, еще тут посмотрим. Так, досрочное завершение цикла. Многие языки предоставляют средства для завершения цикла без выполнения условий for или while. В данном обсуждении слово break означает общий термин для оператора break C, C и java. Оператор break или его эквивалент... Э Приводит к завершению цикла через нормальный канал выхода. Программа продолжает выполнение с первого оператора, расположенного после цикла. Оператор Continue похож на Break в том смысле, что это вспомогательное средство для управления циклом. Однако, вместо выхода из цикла, continue заставляет программу пропустить тело цикла и продолжить выполнение со следующей итерацией. Оператор continue это сокращенный вариант блока if-then, предотвращающего выполнение остальной части цикла. Рассмотрите использование операторов break вместо логических флагов в цикле while. Порой добавление логических флагов в цикл while с целью имитации выхода из тела цикла усложняет чтение кода. Иногда вы можете убрать несколько уровней отступа в цикле и упростить его управление. Просто используя break вместо группы проверок if. Размещение нескольких отдельных условий. Брейк рядом с кодом, приводящим, приводящим к их выполнению, может уменьшить вложенность и сделать цикл читабельнее. Остерегайтесь цикла с множеством операторов Break, разбросанных по всему коду. Цикл, содержащий большое количество операторов Break, может сигнализировать о нечетком представлении структуры цикла и его роли в окружающем коде. Рост числа break увеличивает вероятность, что цикл может быть более ясно представлен в виде набора нескольких циклов вместо, вместо одного цикла с множеством выходов. Согласно статье Software Engineering Notes Программная ошибка, которая 15 января 1990 года вывела из строя телефонную сеть Нью-Йорка, возникла благодаря лишнему оператору Break. Вот так вот. Вывела из строя на 9 часов. Вот так вот. Лишний оператор и на тебе. 9 часов телефоны не работают. И кто в кого куда стрелять. Так, ладно. Используйте continue для проверок в начале цикла. Хорошим применением оператора continue будет перемещение операций в конец э, цикла после проверки некоторого условия в начале. Например, если цикл читает записи, от, читает записи, отбрасывает часть из них, а остальное обрабатывает, вы можете поместить подобную проверку в начало цикла. Проверка граничных точек. При разработке цикла обычно представляют интерес три точки. Первая итерация, случайно выбранная итерация в середине и последняя итерация. Когда вы создаете цикл, мысленно пройдитесь по всем трем точкам и убедитесь, что, цикл, что в цикле нет ошибки потери единицы. Если цикл содержит какие-то специфические случаи, выполнение которых отличается от первой и последней итерации, проверьте их тоже. Если цикл проводит сложные вычисления, достаньте свой калькулятор и проверьте их вручную. Готовность выполнять такой вид проверки ключевое различие между квалифицированными и неквалифицированными программистами. Первое проделывают мысленное моделирование и вычисление вручную. Потому что знают, что эти меры помогут найти ошибки. Вторые имеют склонность к. Случайному экспериментированию Пока не найдут правдоподобную комбинацию Если цикл не работает так, как предполагалось Неумелый программист, меняя знак меньше на знак меньше равно Меняет знак меньше на знак меньше равно Вот так вот Если и это не помогает Он исправляет индекс цикла Добавляя или вычитая 1 в конечном счете, таким способом программист может нащупать правильную комбинацию или просто э, заменить изначальную ошибку более незаметной. Даже если этот случайный процесс приведет к правильной программе, программист не будет знать, почему она работает корректно. так ты елки-палки, что ж такое? Походу, походу, надо сохраниться. И сохраниться куда-нибудь вот сюда. И уже одни патрончики я, так сказать. О, нормально. Стрелял в одного, попал в другого. лы-палы. Надо лечиться. Попробуем вот этим. 112 было. Это что, 30? Ого! Жесть. Ну, хотя оно оправдывает, в принципе. Смотрите, сразу двоих завалил. Так, ладно. Мысленное моделирование и ручные вычисления могут дать несколько преимуществ. Умственная тренировка приводит к меньшему количеству ошибок при первоначальном кодировании, более быстрому обнаружению проблем при отладке и в целом более полному пониманию программы. Умственные упражнения означают, что вы знаете, как работает код, а не просто предполагаете это. Так, это с какой-то пухой такой серьезный стоит. Теперь уже не стоит. Да, по 15 патрончиков за очередь тратит. Это, конечно, печально. Но, блин, пушка просто крутейшая. Так, используйте порядковые или перечислимые типы для границ массивов. И циклов обычно счетчики циклов должны быть а, целыми значениями числа с плавающей куда надо сюда куда <coughs> числа с плавающей запятой плохо инкрементируется так используйте смысловые имена переменных чтобы сделать вложенные циклы читабельнее Массивы часто индексируются с помощью тех же переменных, что и используются как индексы цикла. Если у вас одномерный массив, то вы еще можете выйти сухим из воды, применяя I и йод. Или к для его индексации. Но если у массива два и более измерений, вам следует э, задавать значимые имена для индексов, чтобы прояснить свои действия. Смысловые имена индексов массивов одновременно уточняют и назначение цикла, и элемент массива, к которому вы планируете обратиться. Используйте смысловые имена во избежание пересечения индексов. Привычное использование и, й, и, к приводит к увеличению риска пересечения индексов, использования одного и того же имени индекса для разных целей, то есть и для массива и для цикла могут использоваться те же и, й, и, к, соответственно будет пересечение и это плохо. Ограничивайте видимость переменных индексов цикла самим циклом. Так, насколько длинным может быть цикл? Длина цикла может изменяться в строках кода или в глубине вложенности. Как же так произошло, что меня убили? Делайте циклы достаточно короткими, чтобы их можно было увидеть сразу целиком. Если вы обычно смотрите на, цикле, э, э, на, вашем мониторе, на циклы на вашем мониторе, а ваш монитор показывает 50 строк, то установите 50-строчное огранич... 50 ограничение длины. Эксперты предложили ограничивать длину цикла одной страницы. Однако, когда вы оцените преимущество создания простого кода, вы редко будете писать циклы длиннее 15-20 строчек кода. Ограничивайте вложенность тремя уровнями. Исследования показали, что способность программистов разобраться в цикле существенно снижается, если уровень вложенности превышает 3 уровня. Если вам нужно большее число уровней, сделайте цикл короче, вынеся его часть в отдельный метод или упростил управляющую структуру. Выделяйте внутреннюю часть длинных циклов в отдельном методе. Если цикл хорошо спроектирован, то код внутри него часто можно выделить. В, э, в один или несколько методов которые будут вызываться из цикла а делайте длинные циклы особенно ясными Дли, длина увеличивает сложность если вы пишете короткий цикл вы можете использовать более рискованные управляющие структуры Такие как Break и Continue, множественные выходы, сложные условия завершения и так далее и тому подобное. Если вы пишете более длинный цикл и проверяете хоть проявляете хоть какую-то заботу о читателях, вы предусмотрите в цикле только один выход и сделаете условия выхода исключительно понятными. Так, ну, ну, ну, ну, тут еще какие-то примеры есть. Я их зачитывать не буду, это дело неблагодарное. А глава заканчивается у нас этим. Как всегда, контрольный список. Контрольным списком вопросов. Так, сейчас я сбегаю, отнесу это все в машину, в багажник. Итак, контрольный список циклы. Выбор и создание цикла. Используется ли цикл while вместо цикла for, если он больше подходит? Создавался ли цикл изнутри наружу? Дальше. Контрольный список вопросов по теме вход в цикл. Выполняется ли вход в цикл сверху? Расположен ли код инициализации непосредственно перед циклом? Если необходим бесконечный или событийный цикл, конструируется ли он явно? Или сделан такой ляп как for i равно 1 to 99999? В цикле for в c++, c или java резервируется ли заголовок цикла только для управляющего кода? Так, дальше вопросы по телу, телу цикла. Используют ли цикл скобки, фигурные скобки, или их эквиваленты для обрамления тела цикла и предотвращения проблем, связанных с неправильной модификацией? Содержит ли тело цикла хоть что-то? Не пустое ли оно? Сгруппированы ли служебные операции в начале или конце цикла? Выполняет ли цикл одну и только одну функцию? И как хорошо он это делает? Достаточно ли цикл короткий, чтобы его можно было сразу увидеть целиком? Не превышает ли вложенность цикла трех уровней? Вынесено ли содержимое длинного цикла в отдельный метод? Если цикл достаточно длинный, написан ли он особенно ясно? Индексы цикла. Если это цикл for, не выполняется ли манипуляции с индексом цикла внутри самого цикла? Используется ли для сохранения важных значений индекса цикла вне этого цикла специальная переменная, а не сам индекс цикла. Имеет ли индекс цикла смысловое имя? Не содержит ли индекс, не содержит ли цикл пересечения индексов? Завершается ли цикл при всех возможных условиях? Это, кстати, вопросы по завершению цикла. Используют ли цикл счетчики безопасности, если они приняты на уровне на уровне стандарта? Очевидно ли условия завершения цикла? Если используются операторы break или continue, корректны ли они? И Завершается глава ключевыми моментами. Итак, ключевые моменты. Циклы сложны для понимания. Сохраняя их простыми, вы помогаете читателям вашего кода. К способам упрощения циклов относятся избегание экзотических видов циклов минимизируя вложенности, создание очевидных входов и выходов цикла и хранение служебного кода в одном месте. Индексы цикла часто употребляются неправильно. Называйте их понятно и используйте только с одной целью. Аккуратно продумайте весь цикл, чтобы убедиться, что он работает правильно во всех случаях и завершается при, при любых возможных обстоятельствах. Что, промазал или что? И на этом глава 16 циклы заканчивается. Поэтому на сегодня все. На сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки и все такое. А я сейчас... А я сейчас их добью. И, короче, надо ехать. Ехать опять бродить по этой пустоши. Продавать вещи нужны Да что ж такое Нужно попродавать вещи И, и, и где то не знаю Где а, Накупить этих патронов Потому что Потому что проблема Винтовка крутая С ней можно нормально Проходить игру А вот патрончиков то нету, Багажник машины забит Короче Целая проблема Поэтому я сейчас это в фоновом режиме сам попробую быстро сделать. Ну как быстро, там день, два там, как получится. Поэтому все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.